Ирина Захарова – предприниматель с десятилетним стажем по образованию модельер-конструктор. Но в маленьком поселке работу по специальности не найти. Чтобы реализовать свой потенциал, открыла сервисный центр. Под одной крышей швейная мастерская, турагентство, бухгалтерское сопровождение, офисные юридические услуги, первое интернет-кафе. Вскоре кафе выросло до центра общения под названием «Устьянское гостеприимство». В 2020 году центр стал победителем федерального конкурса «Бизнес-успех» в номинации «Лучший социальный проект». Ирина на своем опыте знает, как объединить предпринимательство и социальный бизнес, быть успешным и счастливым человеком. В 2009 году я была взрослым осознанным человеком с опытом, с семьей, да так сказать уже э, с подростком с сыном, и он, кстати, мне все время говорил: "Мам, ты такая умная" почему ты не можешь открыть свое дело. Вот тогда у меня был страх. Это отсутствие стартового капитала. Я не могла точно просчитать рентабельность своего будущего дела. Да? Но был страх. Самым таким глобальным толчком было, я, э, все, у меня все из мечты. Вот я, например, мечтала, чтобы мой рабочий день начинался с 11 часов. Ну вот, вот прям вот вообще мечтала. Я думала об этом. Я, я искала даже такую работу. Я пыталась договориться с работодателем. Ну... И я сама себе организовала рабочее место, где я, в принципе, могу работать с 11 часов. Еще раньше у меня была мечта открыть семейное кафе. Я работала по найму, целый год была директором кафе. Эта мечта моя укрепилась, и я хотела открыть семейное кафе. Вот три года назад, теперь уже три с небольшим, это случилось, но... Просто открыть кафе, пусть оно даже будет семейное, в населенном пункте 10 тысяч, и уже существует три хорошие точки общепита. Все мои друзья-предприниматели крутили у виска и говорили, что я, наверное, не очень адекватный человек. Вот. Потому что... Ну как бы самый простой шаг это в таком населенном пункте открыть точку общепита сделать площадку с танцполом сделать светомузыку до да, хорошую вечернюю программу ну и конечно алкоголь у меня не было алкоголя и его нету до сих пор нету танцпола нету даже места для него но зато есть место время для различных сообществ причем они приходят Теперь туда сами интересные люди. Первый мастер-класс по лоскутному шитью, это был мой мастер-класс, лоскутное одеяло за один день. А сейчас уже моя первая ученица, которая до этого вообще не шила, она уже теперь, теперь возглавляет этот клуб. И они, конечно, пошли дальше, чем я, они уже в, в конкурсах международных участвуют. Вторая такая еще история – это студия рисования мастер-классы по живописи следующая история которой я горжусь это вечера коротких лекций умные пятницы то есть это маленький населенный пункт я все время повторяю это но это тем не менее так где лектором может стать каждый вот например кассир железнодорожной кассы, да, она там когда-то была в свое время, получила образование, учитель сельфеджи, но ушла в трудные 90-е годы работать на, желез... на железную дорогу, а сейчас она собирает аудитории полные, где рассказывает простым человеческим языком о классической музыке. Сейчас я уже являюсь организатором крупных событий, мероприятий, это э, конкурс красоты и таланта устьянского района, красаусти. Потом самое крупное снегоходное событие России – это фестиваль Сно Устья, где собираются целые семьи, приезжают со всей страны, это экстремалы, спортсмены и просто любители активного образа жизни, зимних видов спорта. Потом я провожу всякие акции, там, к Дню Победы, к Дню района, к Дню поселка. С этого пути даже мне никуда не свернуть. Я люблю свободу, люблю принимать решения. Мне очень интересно вот это начать, э, завести всех вокруг, да, получить результат, понять, что это все работает, все хорошо, и передать, чтобы было время ну, думать о чем-то другом и мечтать опять снова.